Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. Не забудь подписаться. Сегодня я хочу снять видео и рассказать вам о проблеме с которой я столкнулся сегодня. Недавно я переустанавливал систему свою, Windows 10, но не устанавливал никаких драйверов. Сегодня я решил установить драйвер на принтер и столкнулся с такой проблемой. Вот, смотрите. Вот выскочило у меня такое вот окно Контроль учетных записей Это приложение заблокировано в целях защиты Администратор заблокировал выполнение этого приложения За дополнительными сведениями обратитесь к администратору До переустановки системы Windows У меня все работало, стоял этот же принтер Установлены были эти же драйвера, Все было нормально но после переустановки, как вы видите, возникла вот такая проблема. Я начал решать и думать, как это изменить. Хотя, смотрите, в контроле вот нажимаем сюда на меню пуск, правой кнопкой выбираем панель управления. Здесь мы выбираем... «Учетные записи пользователей» Нажимаем. Дальше нас интересует изменение, «Изменить параметры контроля учетных записей». Как вы видите, настройка уведомления об изменении параметров компьютера. Контроль учетных записей помогает предотвратить изменения, вносимые в компьютер потенциально опасными программами. То есть получается компьютер посчитал эту программу драйвер на принтер потенциально опасной угрозой как вы видите ползунок у меня установлен в самое нижнее положение но тем не менее драйвера я запустить не могу давайте пробовать решать эту проблему оставайтесь со мной мне сейчас необходимо «Отключить контроль учетных записей». Что мы делаем? Так, закрываем все это дело. Нажимаем «Windows плюс R», в открывшемся окне вводим reg-edit. или reg-edit, как хотите, и нажимаем «Ок». OK. Здесь у нас открывается. Редактор реестра. В редакторе реестра нам нужно пройти по такому дереву папок. Давайте я вам покажу. Нас здесь интересует папка localmade. Вот она, папочка localmade. Нажимаем на нее. Далее нас интересует папка software. Вот она. Далее спускаемся ниже. Нас интересует папочка Microsoft. Так, где она у нас папочка? Вот она, папка Microsoft. Нажимаем на нее. У нас открывается куча папок. И здесь мы ищем папку Windows. Так, где? Вот она, папка Windows. После того нас интересует папка Курент версия, вот она. Нажимаем на нее. Далее нам нужно найти папку Policies, так, где она папка Policies. Вот она папка Policies. Дальше папка System и в папке System нас интересует файл EnableLua. Как вы видите, здесь стоит единичка. Нажимаем дважды на данный файл. У нас открывается вот такое окно. Здесь мы должны единичку сменить на нолик. То есть отключить параметры контроля учетных записей. Нажимаем ОК так вот у меня выскочило такое уведомление перезагрузите компьютер для отключения контроля учетных записей ну что я сейчас и сделаю и потом проверю запустится ли установка драйвера на принтер давайте посмотрим компьютер у меня перезагрузился давайте посмотрим запустится ли загрузка драйвера на принтер так вот открываем как вы видите Средство установки HP Smart открылось, не выходит никакой ошибки и блокировки от администратора. Как вы видите, все, я драйвера на принтер установил, сделал печать пробной страницы, довольный и тут решил открыть фотографию И вот столкнулся с очередной проблемой. Не удается открыть приложение. Фотографии невозможно открыть, используя встроенную учетную запись администратора. Войдите с другой учетной записью и попробуйте еще раз. То есть получается мы решили одну проблему и следом, как говорится, приобрели новую. Что делать с этим? А Как исправить теперь эту проблему? Нажимаем на меню пуск где кнопка меню пуск, правой кнопкой нажимаем на панель управления. В панели управления мы выбираем учетные записи пользователей. Нажимаем. Дальше нас интересует изменить параметры контроля учетных записей. И вот как вы видите, нам здесь бегуночек необходимо опять поднять то есть мы делаем обратную процедуру которую делали только что и нажимаем ok опять у нас требует перезагрузку компьютера сейчас мы сделаем перезагрузку и проверим сможем ли мы открыть фотографию. все у меня компьютер загрузился давайте проверим как открывается ли или нет все фотография открылась Проблема решена. Вот такой я столкнулся с проблемой, ситуацией после переустановки Windows 10. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте делать репосты на видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.